Доброго времени суток всем. Хочу поблагодарить Машеньку за первую помощь каналу. Машенька ты супер. Крючки использовал огромные два. Получите, распишитесь лайком и подпиской. Улов зачем. Вот маршрут.